Если ты новичок на бинарных опционах, то этот ролик для тебя. Одна из главных причин слива депозита – это торговля по сигналам. Прямо сейчас выключи свою платформу и запишись на онлайн-встречу. Онлайн-встреча пройдет в прямом эфире, где я расскажу всю правду о торговых сигналах. Ссылочка на онлайн-встречу в описании к этому видео. Не тормози, береги депозит и до встречи в прямом эфире. Пока!